Всем привет! Вы на канале НБ Fitness, и с вами я, Бовт Наталья. С сегодняшнего дня я решила начать небольшую такую рубрику «Проблемные зоны». У нас у женщин есть проблемные зоны, которые всегда хотелось бы уделить больше внимания. Например, внутренняя поверхность бедра, трицепс, грудь, ягодицы, талия. Вот, поэтому мы сделаем небольшие уроки, которые направлены именно на определенную часть тела. Сегодня у нас урок посвящен внутренней поверхности бедра. Делаем глубокий вдох через нос. Набираем полную грудную клетку. Выдох. Снова вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз вдох. Вытягиваемся вверх. Выдох. Руки за спиной. Снова размяли ноги. Живот подтягиваем. Хорошо. Плечи добавили по кругу. Еще. Хорошо. Степ-тач. Тач. Пошире. Еще. На выдох. Выдох. Хорошо. Переходим на захлёст. Раз. Два, три, четыре. Еще. На выдох. Отлично. Еще также. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три, два. Колено. Вверх. Вверх. Выдох. выдох, Вверх. Вверх. Хорошо. Еще. Восемь. Семь. Шесть. Пять, четыре, три, два. степ Тач. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два. Выпад. В одну сторону. В другую. В одну. В другую. Хорошо. Поглубже. И по два раза. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два. Один. Разворот. Раз, два три, 4, 4, три, два. Остались разворот. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два. Переезжаем по низу в одну, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую. Хорошо. Снова разворот. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Разворот. Раз, два, три, четыре, четыре, три. Два, переезжаем. В одну, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую. Хорошо, остались по центру, округленные вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Подъем, плечи по кругу назад. Делаем глубокий вдох, потянулись. Выдох и еще раз вдох, потянулись. Размери ноги в одну, в другую сторону Хорошо Берем гантели Удерживаем внизу Ставим ноги как можно шире Разворачиваем стопы Пятки направлены вперед На два Вниз, на два Вверх На два Вниз, на два Вверх Зажимаем ягодицы Таз опускаем четко между ног Живот подтянут, плечи развернуты. Хорошо. Опускаемся до параллели с полом. Отлично. На три счета. Вниз. Четыре. Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Раз. Два. Три. На каждый. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Еще Четыре, три, два, один. Удерживаем раз, держим два, три, четыре, четыре, три, два. И пружина. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Опускаем гантели, сделали глубокий вдох, потянулись. Выдох. И еще раз вдох, потянулись. Вдох. Выдох. Размяли ноги в одну в другую сторону. И еще один подход. Берем гантели. Снова ноги ставим как можно шире. Пятки вперед. Стопы развернуты. Плечи назад. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Зажимаем ягодицы. Таз опускаем четко между ног. Живот подтянут. Плечи развернуты.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 один удерживаем раз держим 2 три 4 4 три два и пружина раз два три 4 4 три два один опускаем гантели сделали глубокий вдох потянулись выдох и еще раз вдох потянулись выдох для следующего упражнения ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Стопы развернуты всего лишь на 35-45 градусов, не больше. На два счета. Акцент тазом назад. На два. Подъем вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. Хорошо. Еще 4. Подъем 3. Подъем 2. И еще один. На каждый вдох, выдох, вдох, выдох, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще. Поглубже. Вниз. Отлично. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И добавляем ногу. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, хорошо. Еще вниз пяткой, выворотно пяткой. Вниз, вверх, хорошо, еще. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Один. По три раза. Раз. Два. Три. Пятка вверх. Раз. Два. Три. Старайтесь соединить ладонь, колено, пятку. Раз. Два. Три. Пятка, ладонь. Раз. Два. Три. Вверх. Хорошо. Размери ноги в одну, в другую сторону. Сделали вдох. потянулись. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Размери ноги в одну, в другую сторону. Хорошо. И делаем все с левой ноги. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Стопы слегка развернуты, живот и ягодицы в себя. Удерживая колени на месте, таз назад. На два счета. Акцент тазом назад. На два. Подъем вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. Хорошо. Еще четыре. Подъем. Три.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 Два, восемь. И добавляем ногу. Раз. Подъем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь. Пятка ладонь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Один. И по три. Раз, два, три. Вверх. Раз, два, три. Вверх. Раз, два, три. Последний. Раз, два, три. Вверх. Хорошо. Размяли ноги. Сделали глубокий вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись. выдох Размяли ноги в одну, в другую сторону. Сделали вдох, вытягиваемся, выдох. Хорошо. Для следующего упражнения нам нужна одна легкая гантель. На прямую ногу положили гантель сверху. Выдох, выдох, вверх, вверх. Еще выдох, выдох, вверх. Хорошо. Еще восемь, семь, 6 5 4 3 2 один по три раз два три опустили раз 2 три опустили раз 2 три опустили раз два три на каждый счет вдох, вдох, Вверх. Вверх. Живот втягиваем. Хорошо. Продолжаем. Еще так же. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Удерживаем на весу. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще удерживаем. Четыре. Три. Два. Опустили. И снова выдох. Выдох, Вверх. Вверх. Живот втягиваем. Выдох. Выдох. Вверх. Хорошо. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И по три с каждым разом выше. Раз. Выше. Два. Три. На весу. Раз. Два. Три. На весу. Раз. Два. Три. На весу. Раз. Два. Три. И пружина. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, задержали. Хорошо. Разворачиваемся на второй бок и делаем то же самое с другой ноги. Нога прямая. На выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Выдох. Еще вверх. Вверх выдох хорошо продолжаем 8 семь шесть 5 4 три 2 один по три раз 2 три на весу раз два три с каждым разом из трех пытаемся поднять повыше еще раз два три и на каждый счет выдох выдох вверх вверх еще выдох выдох, Хорошо. Продолжаем. Еще 7. Шесть 5, 4. Три, два. Один. Удерживаем. Раз. Держим. 2, 3, 4. Еще держим. 4. Три, два. И еще только один подход. Раз, два. На выдох. Пяткой выворотно. Хорошо. Нога прямая. Живот подтянут. Еще восемь, семь. Дышим шесть дыхания не задерживаем 4 три два один по три раз два три хорошо снова раз два три еще также раз два три и снова раз два три пружина вдох выдох вверх вверх живот тягиваем хорошо живот обязательно в себя еще восемь семь шесть 5 4 три два, задержали ногу, хорошо, собираем стопы вместе, колени в стороны, потянули стопы на себя, колени пытаемся положить, сделали глубокий вдох, на выдох прямой спиной, поглубже вниз, еще, хорошо, также, снова стопы на себя, колени в стороны, сделали вдох, на выдох, наклон. 4, 3, 2, 1, для следующего упражнения ложимся на бок, Ногу на диван, либо на стул, рука сверху на бедро, на выдох, опираясь на диван, поднимаемся вверх, на вдох опустились, на два, вверх, на два, вниз, не спеша, на два, вверх, вы должны почувствовать, что работает именно внутренняя поверхность бедра, акцент на ногу, живот подтянут, еще на два, вверх, на два, вниз, на два. Вверх, на два, вниз. Теперь на два. Поднимаемся вверх, удерживаем и забираем нижнюю ногу. На два, вверх, на два, вниз. На два, вверх, на два, вниз. На два, вверх, на два, вниз. На два, вверх, на два, вверх, на два. вниз. Поднимаем и удерживаем. Раз. Держим. Два, три, четыре, четыре, три, два, один. Опускаем. Хорошо. Нога в сторону.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 Вверх. Хорошо. Помним, чувствуем именно внутреннюю поверхность бедра. Именно за счет напряженной ноги, которая упирается на стул, поднимаем таз вверх. Еще на два вверх. На два вниз. На два вверх. На два вниз. Остаемся вверху. На два счета поднимаем ногу. На два. Опустили. Три. Еще два. Один. Удерживаем. Раз. Два. 3, 4 4 3 2 1 опускаемся вниз выравниваем ногу делаем глубокий вдох через верх наклон раз наклон 2 3 4 остались вниз и потянулись 4 3 2 1 хорошо для следующего упражнения нам нужен какой-то упругий предмет. Например, у меня есть фитбол. Но это же упражнение можно делать с подушкой, например, из дивана. На выдох. Сжимаем как можно сильнее. Коленками мяч. На вдох отпустили. Выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще. Как можно сильнее. Еще прикладывая усилие, еще восемь, семь, шесть, пять, также четыре, три, два, один, удерживаем раз, держим два, держим три, четыре, плотнее сжимаем, четыре, три, два, отпустили, и еще один подход, на выдох, выдох, сжимаем, плотнее, еще выдох выдох хорошо еще также восемь семь шесть 5 еще четыре три два один и снова сжали и удерживаем раз держим 2 три 4 плотнее сжимаем 5 держим шесть семь восемь еще сильнее восемь семь шесть четыре. 3, 2, 1, хорошо, приподнимаемся, и снова тянем мышцы, раз, тянем, 2, три. 4, округленные спины, приподнялись, сделали вдох, ноги прямые, стопы на себя, и снова 4, 3, 2, 1, хорошо, и последнее упражнение, опускаясь на локти, ноги вверху, на выдох, вверх, вверх, выдох, выдох, вверх, вверх, Хорошо, продолжаем. Еще. Так же. На выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Хорошо. Совсем немного. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Раз. Поворачиваемся на один бок. Раз. Два. Рука прямо вперед. Три. Нога вперед. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Сразу на второй бок выравниваем одну ногу, вторую направляем в потолок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще восемь, семь, шесть. Пять, четыре, три, два, один. Хорошо? Разворот. Ноги вверху. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Еще немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последние восемь, семь. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, на сегодня тренировка закончена. Надеюсь, что упражнения вам понравились. Вы будете их включать в свои тренировки. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.